Здравствуйте, уважаемые садоводы! С вами Сад Хризантем. И мы сегодня будем рассматривать, как можно укоренить черенки Хризантемы разными способами: в кассете, в стаканчиках, в рюмочках, в тканевых, в общей площади. И рассмотрим, в, какой, в каком варианте черенки лучше дают корневую систему и быстрее укореняются. Сегодня мы поговорим о такой теме, в чем лучше черенковать. В плане того, что мне задавали вопросы, как укореняется хризантема в стаканчиках рассадных. Вот такое для салатов сейчас продается в продаже. Есть они очень удобные. 100-граммовые стаканчики. Это одноразовая посуда. Или тканевые. Продается на Алик вот так вот по 100 штук они идут разные размеры есть нужно смотреть удобно тоже вещь но это одноразовые В плане того что вы наполнили его торфом поставили укоренили черенок и вместе с этим мешочком высаживайте либо в другой горшок либо в открытый грунт одноразовые стаканчики да, неплохо, но дополнительно нужна работа прорезать. Прорези делать, обрезать да, донышко, ставить не совсем где-то бывает удобно, потому что они круглые, они мягкие и недолговечные. Максимум 3 года, в основном 2 года. Все равно вы потом оттуда достаете черенок, пересаживаете в какую-то емкость, либо также в открытый грунт. Стаканчики вы собираете, они у вас где-то хранятся летом, Пересыхает, на третий год они уже лопаются. И, конечно, вот если на ну, топашков больше всего мне нравятся вот эти стаканчики. Во-первых, у них хороший дренаж. прорези очень много. По объему земли они такие же, как и стоят граммовые стаканчики. А, но. Смотрите, когда вы высаживаете 100-граммовый стаканчик, вы, конечно, дно делаете, обрезаете, но у вас есть шанс в нем не долить, перелить. Надо контролировать постоянно влажность в таком стакане. Здесь же, если вы высаживаетесь страха, что вы его перельете, нету. И сами стаканчики очень крепкие. Это пластмасса, которая может служить вам несколько лет поэтому будем смотреть укоренять для эксперимента я беру один сорт калимера оранж кстати вот про черенки если вы срезаете черенки и вот так вот его их ложите в пакет zip пакет вы можете даже в этот же день их не укоренять они великолепно сохраняются 2 три дня ну, конечно, тоже в прохладном месте, они будут себя очень хорошо чувствовать, и на укоренение это никак не сказывается. Но бывает такое, что вы либо большой объем, либо вы режете на даче, например, а черенкуете дома, если это весеннее черенкование, конечно, удобно взять вот таким вот образом. Не надо ни в воду их ставить, ничего никак, просто zip пакет закрыли, срезали, закрыли, и когда у вас будет момент, время, не пересохший, не вялые, вы их уже учеренкуете в э, брунт. Итак, начнем мы черенковать вот с таких стаканчиков. Э, в одноразовую посуду, во-первых, у меня это раннее черенкование, поэтому, поэтому я буду делать это вторую под пленку. Э, когда это будет весна, уже более стабильное тепло, конечно, я эти стаканчики расставить могу то Черенки В любому мы должны убрать всю листву снизу. Очищаем корневин. У кого-то корневин, у кого-то корни рост, любой стимулятор, работающий на образование корневой системы. Делаем дырочку, ставим черенок. Также поступаем и со следующими черенками. Обчищаем нижние листья. Можно, если есть желание, если вы видите, что чуть-чуть подсох, вот так вот наискось обрезать. Не знаю, я так сильно не заморачиваюсь наискось, или прямо. У меня как-то был вопрос: если наискось обрезать черенок, он лучше укореняется или хуже укореняется. Не могу сказать, потому что мы черенкуем очень много. У нас массовое черенкование в апреле идет. И заморачиваться там с наклоном среза, ну, не делаем мы это. Обрезали, наломали черенков, корневины по кассетам. Мне кажется, это роли никакой не играет. По-другому это или это прямо обрезанный черенок но опять-таки это ваш выбор возможно у вас вот именно так получается лучше если вы делаете с углом посмотрим вот это вот за черенкую в этот стаканчик и посмотрим лучше это по дугам будет или нет для чего обрываются нижние листья чтобы не было подпревания все равно черенок стоит вы его поливаете в дальнейшем он распустится а нижние листья могут подпредь и дать гниль вниз и в итоге у вас черенок пропадет все вот этот партию мы сделали сверху я обработаю либо любым системным фунгицидом желательно все-таки обрабатывать черенки. Я люблю работать с ВиЧ Такой препарат, который именно на черенке от корневой гнили. Я набила стаканчики. Набила тканевые. Посмотрите, вот в таком виде получается, если брать, как приходит пакетик. Да? Мне ну, не совсем как бы удобно с таким работать размером и плюс ну, не знаю для кого-то может быть это приятно для меня все-таки если он будет чуть-чуть компактнее приятнее будет и плюс еще при том что я буду накрывать это пленкой если я такой поставлю стаканчик мне будет очень неудобно поэтому я их слегка подвернула на треть, да убрала и получились вот такие вот мешочки по объему они конечно мало ну немало для того чтобы образовался корень и высадиться этого достаточно но меньше чем например 100 граммовый стаканчик рюмочка да их тоже я обрезала видите прорези сделал дренажные обрезала каемочку чтобы лучше ставить в емкость что хочу сказать что здесь что здесь? что пластиковая торф торф перлит и немного песка мы можем набиваем неплотно рыхлый видите, вот даже есть места где нету пустота да Нету торфа вот вот да конечно но потом сядет но на самом деле это как раз сыграет на то что корневая система черенка будет дышать продолжаем по той же системе листики убираем можно не делать дырочку у кого-то ну скажем так торт мягче черенки крепче на данный момент я черенки взяла это у меня зимние они еще не совсем крепкие и как видите они маленькие но даже такие маленькие они укоренятся Ну и мне здесь нужны такие маленькие как бы череночки для того, чтобы накрыть пленкой было удобно. Сильно большие мне не нужны. И опять-таки сильно крупные. но ну, не говорю, что прям совсем-совсем, но очень сильно большие черенки, они укореняются сложнее. Самый лучший черенок это, наверное, вот где-то ну, вот такого вот 5-6-7 сантиметров. Переростки нету. Обязательно нужно подписывать. А учитывая, что мы будем это накрывать пленкой и поливаться очень хороший способ подписать. Можно на пленке, не смывающимся маркером, на такие бирочки поставить. А можно на фольге. Калимер оранж. Просто вот так вот ввожу. Все. Я знаю, что у меня вот это калимера оранж. У немножко не хватило по сорту, хоть я хотел хотела эксперимент сделать все на одном сорте, но получается вот тут добавим тоже кустовую хризантему, блинк розовый. В принципе, и по опыту и тот, и тот сорт укореняется хорошо. Разница в них небольшая в укоренении. Смотрите, у меня черенки зимние, поэтому не очень большие. И прям вот эти нижние листики видно что они были прямо по земле убираем нижнее листво также и ставим пакетики суть этого эксперимента показать посмотреть в какой емкости лучше всего будет укореняться черенок Кстати, вот про листву, я говорила, что мы убираем, чтобы меньше под привал черенок. Но также и убираем для того, чтобы э, листва меньше забирала силу у черенка. Все-таки э, пока не укоренится, питание идет через лист, полностью обрывать лист нельзя. Но в то же время, если мы не уберем лишнюю листву, то испарение будет очень большое, и черенок сложнее будет укореняться. Поэтому, ну, умеренно все равно лишнее нужно убрать, но не совсем прямо гореть. И не забываем, что первое время питание черенка, питание полив все-таки идет через листовую пластину. И поэтому, если вы там захотите потом в дальнейшем, подкормить хотя вроде как бы не советуют черенок обрабатывать но мы все равно как бы монофосфатом обрабатываем это для стимуляции корневой системы идет после где-то недели через две когда пойдет первый корешок образовываться можно обработать монофосфатом ну, или любым другим стимулятором не помешает ну все вот и вторая партия так, также подписываем, что у нас этот сорт плинк розовый. А вот это я за черенку на другую кассету. Не кассету, а покажу вам вариант, как можно в, в емкости общий черенок и как по отдельности, чтобы он был. Сейчас это я обработаю и покрою пленкой. Вот этот способ укоренения презентала он удобный для садоводов у кого раннее черенкование но при этом мало места на окне например или на досветке очень мало места а хочется побольше сделать рассады В плане того что вот такую чеквашку можно поставить 9 10 черенков ну, при желании можно и больше конечно но максимально мне кажется сюда 9 черенков входят не максимально, идеально, наверное. Больше получится, что... Право лишнее. Если больше сюда ставить, все равно будет очень плотно. Они будут мешать друг другу. Вот наш блинг. Плюсы в том, что место экономить надо сетку можно удобно поставить но минус то что после того как укоренится черенок его нужно рассаживать и корневая здесь переплетается общая площадь и корни между собой переплетаются ну травмируется конечно но с другой стороны, когда вы пересаживаете, вы стимулируете корневую систему, чтобы она была больше пересадкой, да? Кто-то любит просто, чтобы. Каждый черенок был, как бы закрыта корневая система, был отдельно посажен, укорененный отдельно. И считают, без травмирования корневой системы переваливать на посадку. На посадку, на перевалку. Ну, вот такой способ тоже очень удобный и очень хороший. Тоже обработаем и закроем пленкой на сегодня. Весною, когда тепло. Можно укоренять вот таким вот вариантом на окошко ставить. Считайте, как удобно поставить стаканчики. Не стаканчики, а тару. Да, вот такой квадрат, но Оно получается плотное, оно не переваливается, не разваливается. И количество достаточно для вас. Вот этот вариант. Это для любителей, чтобы каждый черенок имел отдельную корневую систему, закрытую корневую систему. Смотрите, у каждого, наверное, после сезона летнего остаются... Ну, кто сажа высаживается в кассеты можно купить новую кассетницу, кассету и ее порезать на кусочки Есть кассеты которые 144 ячейки и можно ее нарезать на кусочки и поставить вот в емкость что преимущество что вы Опять-таки, вот, например, сколько тут? Раз, два, три, четыре, семь стаканчиков. Семь стаканчиков сюда, может быть, не вместится, но зато вот в таком вот варианте, что вы ставите э, кассету, кусочек кассеты и в емкость закрываете, и каждый черенок будет иметь отдельную корневую систему. Опять-таки, например, если высаживать кассету по весне, ранней весне или зимнее черенкование, вы, например, у вас нет условий, чтобы закрыть эту кассету пленкой, да? или как бы надо создать какую-то мини-тепличку, условия, чтобы закрыло, закрыто было, да, чтобы тепло было, микроклимат для укоренения. А в таком варианте получается то, что вы автоматически в этой емкости делаете как мини-тепличку для черенка. что везде везде я вниз вожу немножко торфа где-то сантиметр сантиметра полтора вот таким вот образом для чего я делаю можно положить песок это и дополнительный дренаж для емкости которую мы ставим и плюс когда у вас укоренится черенок у него пойдут корни вниз чтобы они не были просто Например, от пластик, да, там терлись, а нижняя, вот эта прослойка торфяная, дает дополнительное питание вашей корневой системе, вашему черенку. Ну опять-таки говорю, лишняя влага, например, вот с этой кассеты будет уходить туда вниз. Вы сами будете видеть, если внизу сыровато, значит вы таки где-то переливаете где-то еще не то что где-то вы переливаете влага уходит вниз черен, корни будут тянуться к ваге был такой вопрос задавали сколько должен будет стоять черенок на укоренение тут сугубо индивидуально все зависит от того какой температуре вы держите их на досветке если это раннее черенкование опять-таки везде всегда свои условия если это идет естественным путем когда солнечный день больше 14 часов досветка не требуется и черенок укореняется естественным путем то сроки укоренения там быстрее идут вот видите лишнее просто вот смотрите вот как бы лишний лист два мешает если это при помощи досветки и в зимнее время природу все равно не обманешь как бы там ни было досветка это досветка это не солнечный свет все равно череновка укореняется чуть дольше Опять-таки, тепло. Естественно, тепло намного лучше, конечно, чем тепло, которое мы создаем искусственно. И если в апреле черенок укореняется, ну, может, некоторые сорта на вторую неделю могут уже корень дать. В основном все-таки это три недели первые корешки пойдут. А если в домашних условиях, это может и 3-4 недели. Опять-таки, есть сорта, которые укореняются, могут и 5 недель, и корней толком не дать. А есть сорта, которые и за 2 недели пустят корешки. Это больше зависит от сорта и условий. Но в среднем 3-4 недели корешки все-таки у хризантемы появляются. Всё. В дальнейшем это я покажу, насколько, как это укоренилось и какая корневая система в таком пространстве получилась. Такой упаковке. Удачного вам черенкования. С вами был сад Хризантем.